Всем добра, ура, игра приветствует вас, друзья, и с вами вновь Олег, он же Scratch, продолжает выживать в Рафтецке. Да, ребят, у нас неделя выживания в Рафте, и мы вновь продолжаем исследовать все те новые места, на которые мы недавно только что а, приплыли. Ну что ж, ребятки, вкратце, у нас 86-й день нашего выживания, и мы до сих пор а, держимся, как вы видите, мы до сих пор живы и здоровы, и потихонечку наш плод обрастает, Все. С Совершенно новыми какими-то апдейтами, апгрейдами и дополнениями. Сейчас у нас 3 часа ночи, как я погляжу. А, напоминаю, ребят, что в прошлой серии мы приплыли на замечательный, на совершенно новый, огромнейший остров Бальбо... И мы его потихонечку, друзья, исследуем Я уже нашел там немножечко нового ресурса под названием мед Я встретился там с уникальными противниками Злыми и агрессивными Это, конечно же, бурые медведи И еще, ребятки, нас ждет там много интересного Я постараюсь вот в этой серии вам все интересное про этот остров а, рассказать Ну и, конечно же, продолжаем двигаться дальше К новому контентику, который завезли нам а, в совершенно новой второй а, главе Ну и перед продолжением нашего путешествия Поставь, пожалуйста, лайкосик под данный видосик, дорогой мой зритель Твоя поддержка для меня очень важна и нужна Твои лайки это не пустой звук Взамен за твои лайки я буду радовать тебя годными видосами по самым разным играм Ну что ж, а мы, ребятки, продолжаем Наша с вами, ребятки, основная цель это исследование этого острова Как раз-таки у нас сейчас светает И мы, наверное, будем уже собираться в дорогу Секундочку, животные, я вас не проверял давным-давно а, Кстати, небольшое обновление также выпустили разработчики да, у нас на рафт, который фиксит Интереснейшие баги, благодаря Которым, скорее всего, мои животные И исчезали из моего э, Загончика, я надеюсь, теперь Такого косяка не будет, и мой козленочек Вот этот вот милый, он не будет Исчезать из моего э, загончика Как вот эта вот милая э, лама Также, ребятки, есть уникальная возможность Напишите, пожалуйста, как бы вы хотели назвать Моих животных, которые у меня здесь присутствуют Ваше лучшее мнение И ваш лучший вариант э, названия Моего животного, я, конечно же, опубликую здесь и сейчас на моем плоту назову именно тем именем, которое вы назовете в комментариях любого из этих а, животных. Так, ну что ж, ребятки, мы продолжаем. Нам нужно, нужно немножко попить водички. Давайте это сделаем. Так, есть такое дело а, по максимуму. Так, еды я с собой взял. Сеткометы у меня с собой. Лук у меня тоже с собой. Еда с собой. Все, друзья, можно выдвигаться. Главное, чтобы акула у нас за задницу не стапала. Так, где она у нас плавает? Ага, вдалеке она плавает. Не видит она нас. Так, ну что ж, в прошлой серии мы нашли какой-то чан для Ягод, и я хочу этот чан сейчас исследовать. Вот, как раз таки, он на, на вершине этой горы у нас а, и был. Давайте-ка зайдем сейчас и. Попробуем поместить все ягоды, которые я добыл, в этот чан. И посмотрим, что же у нас произойдет. Ой, какой же, ребятки, красивый у нас остров. Я бы здесь реально остался жить, но не вариант. Потому что нас ждут великие дела, нас ждут огромнейшие приключения. Так, секундочку. ой ой ой ой, -ой, -ой. А это кто там сидит, ребятки? Я что-то не понял, в прошлый раз же этого типа не было. Это кто это такой большой? Вы посмотрите, друзья, это кто? Это снова, ребят, Мишка! Такой же мишка, который был, или... Ох, ох, ох, ох, ничего себе удар! Вот это нифига себе, ребятки, у него урон! Я просто в шоке, друзья, я просто в шоке! Нарвался, как говорится, а, не думал, что нарвусь, но все-таки нарвался. Это было поистине, друзья, уникальное животное. Похоже, я такого, ребят, медведя с таким уроном, конечно же, не встречал. Итак, друзья, ну вы сами все видели, что сейчас произошло. Мы по своей неопытности нарвались на грозного хищника этих мест, и были явно унижены просто во все, как говорится, места. Ну, ладненько, сейчас попробуем еще разочек. Да, я тут опять экипиров... экипировался, снарядился. Сейчас постараюсь действовать гораздо аккуратнее. Будем действовать с расстояния. Я надеюсь, он нас где-нибудь на, на горочке не достанет. И будем с горочки, тогда уже этого парня мы или расстреливать, или, ну, не знаю, будем просто-напросто его как-нибудь а, оббегать. Ну, и, как... конечно же, сейчас попробуем закинуть а, те самые наши ягоды в чан. Иначе зачем они нам сейчас а, нужны? Возможно, тем самым мы как-нибудь попытаемся приманить этого злостного а, хищника Так, да, вон у нас, ребятки, медведь этот самый Давайте пять ягод положим Так, и он куда у нас бежит? Этот парень у нас бежит к этому чану Отлично Я так понимаю, мы его просто-напросто этими ягодами сейчас отвлекли, ну давайте зайдем тогда в эту пещерку давай, кушай, кушай, Мишка, да, смотрите как он бодренько кушает, так, что у нас здесь в этой пещерке, мы видим, здесь у нас, ребят можно сделать раскопочки, покопать можно грибочков найти кучу целую ой-ой-ой, как же у него много здесь в пещере землицы разной разнообразной, давайте, ребятки, все это дело заберем, я думаю, просто-напросто он здесь охраняет, не более того но на самом деле медведь очень мощный я уже, ребят, оценил, вы сами все видели нарываться на него просто так не стоит, что это такое? Мачете, ой -ой, ой, ой, ой, ой, и удерживайте, чтобы подобрать. Я нашел, ребятки, новый рецепт. Совершенно, это рецепт мачета и ящик. Мы тоже забираем. Ох, ох, ох, как же здесь много у нас. Всего, я так понимаю, надо бы уже выходить Потому что Мишка скоро вернется на свое Законное место и тогда нам точно Не поздоровится Так, ладненько, Мишка пока там кушает нас Кушай, кушай, кушай Мишка, приятного тебе аппетита Главное на меня, не нарывайся лишний раз А я буду стараться не нарываться На тебя, потому что этот парень Действительно у нас очень-очень а, Жесткий, несмотря на его сородичи, Которые здесь тоже а, шастают Так, ребятки, ну что ж, продолжаем наше путешествие Давайте будем дальше исследовать Этот остров, какие-нибудь интересные моменты буду находить обязательно буду вам сообщать второй мишка привет он у нас немножечко вроде как послабее поэтому я на него нападаю гораздо бодрее да, этот не такой крупный, как был до этого, поэтому я думаю, нам не составит особого труда с ним а, разобраться. Но попадаться тоже, ребятки, определенно стоит. Забили мы этого мишку. Меня, ребят, помимо мишки здесь интересуют еще также а, пчелы. В прошлый раз я не подготовился, их не собрал, а в этот раз я сделал вот такой вот замечательный сачок. Сейчас будем стараться мы их а, ловить. Вроде бы как этих самых пчел так... Опачки, поймали что ли? Ничего себе! И так просто и легко ловится у нас пчелы. Так, банка с пчелами. Отлично. Думаю, где-нибудь мы найдем им применение на своем а, плату. Но только попозже. Так, еще пчелы, ребятки. Опа! Поймали, и вторых мы, ребятки, пчел. Так, отлично. 9 у нас пчел. 9 банок пчел у нас имеется а, в инвентаре. Я просто гребаный охотник на пчел в этой серии. Итак, блуждая, ребят, по острову Бальбом мы наткнулись вот на, на такой вот указатель, который нам сигнализирует, что там у нас Relay Station 4, Relay Station 6, Relay Station 2 и Ranger Station. Э, Давайте мы сходим тогда в эту сторону. Попробуем. Я слышу какие-то странные звуки, как будто бы звонок велосипеда. Откуда-то отсюда доносилось. Пока что, ребят, не понимаю. Интересно, на самом деле, остров огромный и с огромными загадками. Опачки, еще один медведь. Ну, с этим медведем, медведем мы сейчас тоже справимся. Отлично. Здоровенько, родной! Давно не виделись, черт возьми. Давай потанцуем. Получай. Еще разочек. Отлично, ребят. Второй мишка у нас за сегодняшнюю серию. Ну, я просто приспособился уже к здешней окружающей среде. Здесь, друзья, кто-то раньше был. Какая-то палатка, в ней у нас какой-то раздолбанный мотор от лодки Да, здесь у нас были люди раньше Так, поднимаемся мы на какой-то выступ Здесь у нас, смотрю, что-то, какие-то заграждения шипастые пошли Похоже, здесь какая-то застава, мне так кажется Давайте попробуем исследуем Так, держим копье на готове ой, ой ой ой ой ой вы посмотрите, это просто, что то такое? Это что у нас? Заж... Ох ты, это кислота у нас, похоже, радиоактивная я, я только что, ребятки, встал на нее и об этом глубоко пожалел. Потому что она у нас отнимает жизни. Так, а как обойти? А, а как обойти-то я не понял. Так, секундочку. Нам нужно прыгать по коробкам, я так понимаю, да? Давайте попробуем, ребятки. Немножечко паркура в игрушечке Рафтецке. Раз. Так, надеюсь, они у нас не, не тонут эти... Ай, тонут, друзья. Эти коробки у нас тонут, черт побери. Ой-ой-ой-ой-ой. Это просто какой-то офигенный паркур. Тонут, тонут у нас коробочки, тонут, ой, не дойду, наверное, тонут, тонут коробочки, надо дойти, друзья, срочно дойти нужно до конца, еще немножечко, да, нифига себе, ребята, это было достаточно сложно, а обратно как, ну, благо они всплывают у нас, значит, обратная дорога все-таки у нас а, будет, набрел на какую-то старую заброшенную вышку. Офигеть, я таких вообще ни разу не встречал, и у нас там какая-то хижина Так, ну что ж, давайте сначала мы а, на Relay Station 2 зайдем Да, вот у нас вышечка, и поднимемся на самый, наверное, верх Потому что здесь внизу вроде бы как у нас терять нечего Пойдем ребят, поднимемся на самый верх, посмотрим, что у нас там а, интересного нас ждет Мы прибыли, надеюсь, здесь никаких а, странных существ у нас не имеется Какие-то непонятные радиостанции всякие, да Тут у нас, смотрю, обеденные столики, обеденная зона ну надо будет посмотреть, что у нас внутри. Блин, забыл я фонарик взять. Забыл я взять фонарик, так используем, используем рубильничек обязательно. Так, активных активных релейных станций один из трех. Надо все грамотно осмотреть. Так, здесь какая-то записочка. Так, давайте, ребят, возьмем и прочитаем, что у нас здесь написано. Первая запись. Оставляю тебе запасную лодку. Прости меня, Бруно. Они там совсем одни. Альберте. Вторая запись. Альберта, сегодня мне, мне, мне удалось выйти с кем-то на связь. Должно быть военно-морской флот какой-то иностранный. Я спросил их о тебе, но ну, кажется, они не принимали сигналов с тех пор, как а, номер 6 ушел под воду. Ну что ж, оставил им сообщение. На всякий случай не может же быть так все плохо. Бруно, конец связи». Третья запись. «Альберта, я нашел твой гачный ключ на поляне. Ты специально его там оставила?» Это игра такая, понимаю, у меня а, подпортился характер в этом местечке, но ты ведешь себя жестко. Если ты меня слышишь, пожалуйста, поговори со мной. Я, ребятки, так и знал. Если вы, ребят, не будете шариться по таким местам, то никогда не будете находить а, потайные а, вещи. Вот, пожалуйста, ребятки, скрытый сундучок, а, скрытый от наших глаз. И это бонус для нас. И теперь, я, я так понимаю, на этой вышке у нас точно все. Давайте, ребят, спускаемся, будем двигаться в поисках и в направлении совершенно других вышечек, которых у нас осталось еще, еще как минимум две. Так, здесь еще один был домик, не исследованный мной. Давайте его тоже сейчас посетим. Это у нас, по, судя по указателям, Рейнджер Стейшн, станция Рейнджеров, которые здесь раньше обитали. Ну что ж, вот она у нас такая. Вот посмотрим, что у нас здесь есть Интересного, возможно, что-то для себя и откроем Так, это что такое? Требуется одна лампочка То есть, не понял Как использовать? Так, заходим А где эту лам лампочку можно найти? Интересно бы узнать Так, заходим, ребятки, на станцию И у нас поднять чертеж Очиститель биотоплива Ни хрена себе, сколько я здесь интересных приколюшек-то уже нашел Просто, друзья, замечательный бонус Так, смотрим, что у нас здесь есть еще интересного Записочка Давайте, ребятки, почитаем, конечно же Продолжаем исследовать лор в этой игрушечке А у нас, ребят, записочка расписание а, на различные даты а Какое-то оно немножечко непонятное Быть может какой-то здесь скрытый секретный код спрятан Но пока что, ребятки, непонятно Думаю, когда-нибудь оно мне а, потребуется И еще одно местечко Тут у нас типа Бруна Требуется одна пила Ага, пила требуется. А где я ее найду? Ну ладно, я буду, ребята, иметь в виду, если я найду пилу и лампочку, то мне нужно будет обязательно вернуться сюда, чтобы поставить лампочку вот на этого парня. А пилу вот сюда. Так, секундочку, неужели наверху тоже есть нычка? Я в шоке, друзья. Вот если бы я сейчас просто-напросто убежал, я бы не нашел эту самую нычечку. Вот у нас, ребят, пожалуйста, наверху есть ящичек. А как туда добраться, интересно бы узнать. Так, давайте будем пробовать. Пробуем, пробуем, ребятки. Надо добраться так на кресло. На кресло, и мы точно дойдем до этого ящичка. Ой-ой-ой, как же много здесь потаенных таких местечек-то. Так, ладно, попробуем так взять. Взяли, ребят, ящичек. Там у нас еда, отлично. Еда мне как раз-таки и... Не помешает сейчас. Так, начинается опять у нас паркур. Мы идем назад. Да, без него тут никак не обойтись просто. Давайте будем аккуратненько прыгать, чтобы главное не попасть в эту странную жижу. Она нас дамажит, напоминаю. Поэтому нужно очень аккуратненько здесь прыгать, рассчитывая просто каждый прыжок. Ну, в принципе, здесь такой изичный достаточно паркур. Если. Ой-ой-ой, зацепило немножечко меня. Обратно, кстати, гораздо лучше. Всего лишь а, два раза меня зацепил. Я думал, один раз. Но нет, друзья, два раза меня успело а, зацепил. Так, вот в ту сторону теперь мне нужно. Я вижу еще одну вышку. И давайте, ребят, двигаться в том вот направлении туда. Да, вот у нас указатель показывает э, релей стейшн 4 и релей стейшн 6 находятся у нас в той стороне. Давайте, ребят, будем двигаться строго по указателям. Я думаю, так мы гораздо быстрее найдем то, что нам э, необходимо. Путешествуя по острову, мы набрели, ребят, снова на остатки цивилизации. Я надеюсь, медведь там нас не заметил, потому что там внизу еще один медведь. Так... Мы набрели, ребят, вот на такой вот шкаф. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Вот, друзья, вот она, та самая пила Бруно, которую нам нужно будет отнести на рейнджерскую станцию, но уже немножечко а, попозже. И здесь, я так понимаю, Бруно пытался себе смастерить из вот этих вот шкафчиков мини-шалаш, в котором, наверное, он и жил некоторое время. Ну что ж, я так понимаю, это пристанище того самого Бруна, которого теперь хрен уже а, найдешь. И об этом история умалчивает. Ладно, продолжаем двигаться дальше в направлении четвертой и шестой а, вышки. Козлик, черт возьми, Козлик, я так тебя давно искал. Буду иметь в виду, что ты здесь... А, есть, но у меня уже на корабле, ребятки, на моем на есть козлик Поэтому мне бы сейчас в идеале лучше всего найти, конечно же, какого-нибудь, какого знаете, гусака Или как он тут называется, индюка, нежели козлика А козлик пускай пока побегает, поживет здесь Пока я двигался обратно в потемках, я набрел на еще одну медвежью пещеру И нашел здесь очень много а, тоже интересных ресурсов Таких как земелька, камни, грязь Все нам, ребята, пригодится в хозяйстве, когда мы уже будем там у себя на нашем плоту, как говорится, все обустраивать. Очень также есть много здесь грибов. Главное не наткнуться на здоровенного медведя, который нас вырубит. Что-то после его тогда визита я реально присел, ребятки, и призадум призадумался, и переосмыслил немножечко свою жизнь именно в Рафтецком. Так, ребят, эти грибочки нам, естественно, не помешают. Мы их заберем с собой на наш а, плотешник. Поехали дальше. Так, ребят, интересный факт. Я закинул этому медведю ягоды очень давно, а он спустя, ребятки, целые сутки, до да, моего нахождения здесь на острове, до сих пор трескает эти ягоды из этого а, чана. Не будем мы мешать этому парню пускать, трескает себе на здоровье, а мы тихонечко отойдем уже к нашему плоту. Вот мы и пришли на наш замечательный плотешник. Как же я тебя обожаю, мой плод! Наконец-то я пришел! А у нас тем временем здесь бушует очень сильная вьюга. Вы смотрите, как только сильно наш плод подбрасывает. Надеюсь, он у меня не развалится. Ну что ж, пришло время, ребятки, заняться исследованиями тех самых новых штуковин, которые мы с вами нашли. Это у нас мачете. Давайте научимся его создавать. И это, конечно же, ребятки, новая совершенно штуковина под названием очиститель биотоплива. Давайте, ребят, тоже научимся его делать. Осталось только нам, наверное, исследовать ули. Но мы, ребят, уже это сможем сделать. Нам осталось только лишь исследовать банку с пчелами и вуаля! пожалуйста, ребятки, у нас есть улей с пчелами, которые мы обязательно сделаем, как только мы выдвинемся в наше приключение. Также мы можем делать целебную мазь. Нам нужны только э, яйца. А чтобы, ребятки, найти эти самые яйца, нам нужно куб... Нам нужно индюшку поймать. Так, ну все, ладно, сейчас все сгружаем лишнее и выдвигаемся дальше на исследование острова Бальбо. Бинго, великолепное открытие я сейчас сделал. Оказывается, на этом острове можно рубить вот эти маленькие березки. Как же так-то? И причем... Ребятки, когда мы рубим эту самую березку, у нас еще и падают в придачу семечки, из которых потом можно их а, выращивать. Поиски шестой вышки у нас, конечно же, затягиваются. Она у нас находится где-то вот на этой горе, но к этой горе не так-то уж и просто а, подойди. Во-первых, охраняет тут ее медведи. Во-вторых, у нас здесь очень непонятный рельеф, нет толком какой-то четкой выраженной дорожечки до суда, и нам приходится буквально непонятно, каким образом до нее а, добираться. Я, ребят, такой слепой, что я не, завет... не заметил слона. Понял? Хорошо, что у нас есть мачете. Хорошо, что я ее его не выкинул. Понял, ребятки, для чего у нас нужно мачете? Мачете нужно вот для таких вот а, случаев. Нам нужно будет здесь сейчас перерубить. Так, есть, работает. Работает, черт возьми. Да, нам просто нужно вот здесь было перерубить и... Теперь ясно, почему я не смог Пробраться к той самой вышечке, но хотя я думаю Что эта мачета нам всего лишь откроет Доступ только лишь к небольшой Пещерке, которая никуда не ведет А нет, ребятки, пока что я ошибаюсь Она у нас куда-то ведет, надеюсь Она нас куда-то выведет в дельное а, Место, мне сейчас в данный момент Нужно, чтобы она меня вывела к Совершенно новой а, вышке Надеюсь, это так, да, друзья, черт возьми Без помощи мачеты я бы здесь, конечно же а, Не прошел, вот такая вот у нас Механика прохождения, да руби! Листы уже, наконец, отлично, ребятки. Я так понимаю, проторил я себе дорогу к еще одной вышечке. И мы наверху. Так, давайте, ребят, искать, что нам нужно здесь взять. Так, гаечный ключ. Вот это я тоже искал, кстати говоря, да. Гаечный ключ Бруно. Мы все знаем, что нужно в рейнджерскую нам рубку сходить с этими вещами и поместить их туда. Так, давайте, ребятки, листовочка, записочка. Давайте прочитаем, что у нас здесь написано. Итак, седьмая запись. Эрл пропал. Миранда делает вид, что ничего не произошло, но мы-то не дураки, совсем не дураки, только вот Бобби все больше молчит. Генри тоже предпочитает не поднимать эту тему, но я вижу, что он волнуется. Тройняшки думают, что я спешу с выводами, что скоро объявится, но я знаю Эрла, он беспомощен, если никто не держит его за ручку. А у, меня, у меня выпадают волосы, иногда я повторяю то, что... Что только что сказал Просто чтобы самому еще раз услышать Генри прав, я превращаюсь в отца Восьмая запись Альберта, думаю, никто не за... за нами не придет Эрл, похоже, пропал с концами Генри говорит, я должен сделать выбор А остальные сами тут не выживут Жестоко было бы бросить их сейчас Когда Бобби совершенно бесполезен Они не знают этого места Они просто тут родились Я отправляюсь в путь Когда никого из них не останется Генри повторяет когда из них никого... Я отправлюсь в путь, когда никого из них не останется. Генри повторяет, что я поступаю правильно, но вода поднимается. Генератор на последнем издыхании, а мне, а мне недавно звонил отец, спрашивал, когда я вернусь домой. Но он пропал много лет назад, так что, возможно, я схожу с ума от отчаяния. Девятая запись... Так, секундочку, девятая запись Мы с Генри взяли запасную лодку Прости, Альберта я здесь совсем один Бруно Так, ну что ж, продолжаем, ребятки, искать мы зацепочки Продолжаем исследовать этот а, Замечательный остров Так, активных релей, релейных станций Одна из трех Так, давайте найдем уже рубильничек Он здесь, здесь по-любому где-то должен быть Может быть вот в этой комнатке Нет, здесь я его не вижу Так, ищем, друзья, рубильничек Нам необходимо его задействовать Еще одна записочка Давайте тоже возьмем и прочим Читаем и вижу, какой-то у нас там чертеж. Так, смотрим, какая же у нас, ребятки, добавлена записочка. Расписание уже было. Так, отец давно уже все решил. Он хочет заполучить еще один. А я отправляюсь с ним X. Так, это все? Это жалкий обрывок, это и все, вся записочка, ладненько, понял, принял. Так, что у нас за бензобак, отлично, подняли мы только что бензобак, мы таким образом выстроим скорую систему подачи топлива. Так, ну что ж, используем вторую мы вышечку, замечательно. Так, я так понимаю, две... Две станции у нас сейчас задействованы и нужно а, посмотреть, что у нас здесь есть еще интересного. По-любому должен быть какой-то бонус в виде интересного ящичка. Да, друзья, вот он у нас здесь находится. Много всего мы с него подняли. А, все, то, все это нам пригодится обязательно в нашем выживании. Так, ну а нам нужно двигаться дальше, друзья. Нам нужно искать четвертую станцию. Так, ну что ж, вот мы пришли а, к этому мосту. А, надо как-то повзаимодействовать. Так, здесь есть камушки. А, рядом с этим у нас мостиком. Так. Собира... Это просто, ребят, обычные камни, ничего более. Как же нам его опустить-то? Так, давайте попробуем выстрелим стрелой. Возможно, это поможет нам. Получится или нет? Давайте, раз. Па-бам. И не получается, не понял я. А как же, может быть, как-то камнем надо кинуть? Секундочку, друзья, неспроста же у нас здесь камни. А эти камни, насколько я знаю, можно бросать. Так, ну-ка посмотрим, проверим мою меткость. Па-бам. Не допрыгнул, не докинул. Так, давайте еще раз повыше немножко. Пам! Есть такое дело! Есть, друзья, такое дело! Я так и знал, что эта механика так и а, работает. Замечательно, перебираемся на другую сторону. Только что мы сделали невозможное. Просто-напросто опрокинули мост. Так, ребятки, вот у нас следующая станция. И вот мы наверху и продолжаем искать а, зацепочки. Нам необходимо также сначала найти рубильник. Да, это у нас релей стейшн 4 Здесь должен быть рубильник, да, вот он, ребят, рубильничек, врубаем, добавлена новая заметочка, сразу же хочу посмотреть я на эту новую заметочку, где же она у нас находится-то, эта заметочка, Караван-то, каравантаун, нам сразу же открывается, Караван-то, каравантаун, сразу же координаты мы получили этого самого места, не понял, так все просто... Да, ребятки, смотрите, Караван Таун у нас появился вот здесь вот в, наших, в нашем списке а, заметчик. Я так понимаю, мы уже прошли по максимуму так. Ну что ж, берем записочку, также читаем, посмотрим, что у нас здесь а, указывается. Бальбоу и карту, друзья, мы нашли карту острова а, Бальбоу. А, судя по тому, что здесь указано, так давайте посмотрим, да, вот на нее поближе. А судя по тому, что здесь указано, а, мы сейчас находимся на четвертой вышке, это вот здесь, а, вот здесь у нас была вторая вышечка Здесь у нас была шестая Я, в принципе, уже исследовал полностью а, Весь остров И вот, друзья, неспроста здесь этот знак стоит Здесь у нас самый дичайший медведь Просто-напросто живет в огромной пещере Я уже с ним встречался И больше, как говорится, не хочу Особо-то с ним встречаться Мне и так а, хватило Чертеж, топливная труба Офигеть, сколько я здесь чертежей интересных уже понаходил Так, и еще у нас тут что-то есть а, 55-50, я так понимаю Понимаю, это то самое, а, те самые координаты уже, ребятки, караван а, Тауна. А это уже, ребятки, вторая а, глава. Так, ну что ж, поднимаем еще одну записочку. Давайте попробуем, а, посмотрим, что у нас здесь а, написано. Так, а где карта-то у нас? Карта у нас на следующей страничке. Вот, ребят, у нас четвертая запись. А, три пропал, но я в порядке. Я не злюсь, Альберты. Ты все время говоришь, что я злюсь, а я не злюсь. Я просто устал, ты прячешься от меня, Альберты. Но я знаю, что ты где-то здесь рано или поздно вода заставит тебя показаться. Гетри считает, что я не должен так говорить, и я чувствую себя занудным старым пердуном. А, но ты меня бросила здесь и уж извини такие у нас сейчас дела. Пятая запись, друзья. А, как там только, как там было у вон а, воннегута? Что, что то о том, что людей не хватает. Ты мне твердишь, что я должен уйти, Альберта. Я а сама людей не хватает. «Даже не знаю, ты ли это. Помнишь, как мальчишки нас разыгрывали дома, в центре? Лицо одно, чека два. Ха-ха-ха! Но, может, они что-то не знали, Альберты?» Шестая запись. «На днях. Миранда закатила скандал. Сказала, что Генри ее уже достал. Эрл любит ее подразнить. А я-то знаю, какой она может быть. Она способна вообще на все. Боже правый, эта женщина меня пугает. Бобби предлагает говорить с ней об этом, но сам не торопится этого делать». Так и толку от него. Альберта, я, я нашел твою страховку, и она в плачевном состоянии. Я за тебя а, волнуюсь. Ну что ж, продолжаем, ребят, мы, мы читать переписки от местных людей. Так, и мы, ребят, находим молот Бруно. Отлично, я, похоже, уже собрал целиком и полностью весь комплект. Нам обязательно нужно наведаться снова на рейнджерскую станцию и там а, пошариться. Мы исследовали целиком и полностью весь остров Бальбо, побывали на всех вышках исследовали его по максимуму и нам теперь осталось только лишь а, принести инструменты, которые я нашел в домик рейнджера и посмотрим, что же нам а, что же там получится а, сделать и так, вот мы и прибыли на рейнджерскую станцию, давайте, ребят, попробуем сейчас все сделать здесь а, из того, что мы уже а, собрали во-первых, надо вот сюда поставить а, лампочку, ну лампочки у нас а, нет, блин, я что, не все собрал что нужно было, так, здесь мы можем разместить Инструменты. Пила бруна и молоточек, ребятки. Гаечный ключ бруна Достижение мы получаем. Поднимаем, ребят, записочку и добавляется у нас новая а, заметочка. Это просто, ребятки, у нас фотография с Рождеством из ниоткуда. Бэя, а Корея. Больше, я так понимаю, ровным счетом а, ничего. А где мы, ребятки, лампочку-то сможем найти? Я не пойму лампочку-то ведь надо поставить, где она затерялась, я просто, ребят, не понимаю может быть она где-то у нас завалялась за какой-нибудь стеночкой не пойму, ребятки, но лампочку сюда тоже не помешало бы поставить я ее, к сожалению, не нашел но обязательно постараюсь найти в каких-нибудь следующих моих сериях. Ну что ж, вот такое, ребят, на сегодня интересное выживание получилось, мы целиком и полностью исследовали этот незнакомый нам остров Бальбоа, теперь уже знакомый, и получили координаты караван города который мы непосредственно отправимся уже в следующих моих видосах сериях по выживанию а, в Рафтецком. Ну а чтобы это получилось гораздо быстрее, давайте понаберем на эту серию хотя бы 500 просмотров и 50 лайков, и братишка Скрэч как можно чаще будет выпускать видосики по Рафтецкому. Не забывайте, дорогие друзья, ставить лайкосики, подписывайтесь на мой канал, и также не забывайте бить в колокольчик, чтобы всегда быть в курсе событий на моем канале. С вами был Скрэч, играйте только в самые крутые топовые игры, всем приятного геймплея!